Виаргон номер 16 – это потрясающий виаргон костного мозга. Это виаргон, который восстанавливает костный мозг. Кроветворение, да? Поэтому у кого онкология, обязательно. А костный мозг, вот этот биофлоревит, обязательно капайте. Запишите, пожалуйста, при онкологии. Виаргон номер 1, один, 21. 1 один обязательно, 21 – можно сделать 1,21 акваформулу. на пол-литра воды. Вы можете накапать суточную дозу того и другого. То есть по 15 капель взбалтывать. И в течение дня перед каждым глоточком взбалтните бутылочку. Пропивайте да, акваформулу. Далее. Тройка иммунитет. Нужен обязательно. И четверка. Всем онкологическим больным. Далее. Обычно онкологические больные, они часто таблетки какие-то горстяне пьют поэтому пятая печень желательно. Также шестнадцатый кроветворение а, и восстановление костного мозга – это очень важный онкопротектор. Девятнадцатый чистотел – это онкопротектор. Двадцать второй мухомор, двадцать третий противоопухолевый, двадцать пятый подавляет рост раковых клеток, Далее, 28-й, к нему чувствительны все грибы родокандиды, я еще покажу про цифергон, и возбудитель, итальянские ученые доказали, что возбудитель онкологии это грибы родокандиды, и они это все доказывали, там видеоролики составили, поэтому грибы, э, вернее, 28-й вергон обязательно, хитозан. 34-й Германии – это тоже микроразведение и противоопухолевый, да, и обязательно всем онкологическим больным это серотониновое колье. Я о нем чуть скажу чуть позже, пару слов. Поэтому, почему серотониновое колье, потому что все онкологические больные, которые ко мне обращаются, у них у всех депрессия. А серотониновое колье, оно оно заставляет организм вырабатывать серотонин, гормон радости, да, и снимает спазмы, снимает депрессии, мышечное напряжение, вот это вот сюда гладкую мускулатуру, э, все расслабляет. То есть э, у людей явно повышается э, жизненный стимул и настроение, да, это тоже очень важно, особенно при онкологии. Далее, а, это вот программа, я сказала, при онкологии, онкопротекторы, но вы, Добавляйте, всегда узнавайте, кстати говоря, является ли онкология глиомой или глиобластомой, да? потому что в основном эти люди сгорают очень быстро. Но всегда, я говорю, бороться за каждого, нужно до последнего, за каждого человека. Облегчение все равно будет на любой стадии. Важно успеть, поэтому особенно при начальной стадии, чтобы сняли онкологию, прямо пропивать по 4-3 по месяца, пока не снимут диагноз онкология. Вот, не пропуская, заканчиваются бутылки, заранее заказывайте, прежде чем они закончатся, и продолжайте прокапывать.